Всем привет, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered за зергов, последний шестой эпизод и 5 глава маски сброшены. Ну что, видимо, видимо, сейчас Минкск поймет настоящую натуру Керриган, что она хотела сделать в дальнейшем. Серебро! Дюран, пришло время отделить зерна от пледом. Главная база USAT в секторе уничтожена. И теперь единственную серьезную угрозу для меня. Представляет лишь силы землян в начале. Пора переходить ко второй стадии моего плана А что с вашими союзниками на Кархале, моя королева? Что вы собираетесь делать с ними? В определенный момент они были мне полезны Но оставлять их в живых слишком опасно Без генерала Дюка Мемкск ничего не сможет нам противопоставить Но Рейнор и Феникс уж слишком изворотливы Их всех нужно убрать. Церебрал, приказываю тебе уничтожить базы генерала Дюка и Феникса. Никто не должен остаться в живых. Моя королева, позвольте предложить план. И тираны, и протасы отдыхают после тяжелой битвы. Если атаковать их прямо сейчас, пока они не собрались с силами, прорвать их оборону будет относительно несложно. Разумно. Сколько времени им потребуется, чтобы перегруппироваться и дать отпор? Думаю, минут шесть. Значит, у нас будет время только на одну внезапную атаку. Но в любом случае, план отличный. Церебрал, выбери любую базу для первого штурма. И не подведи меня. Убей всех во имя королевы клинков. Церебрал, да, называет этого Дюрана? А почему он Церебрал? Я вот не понимаю. Очень странно, хотя он ну, выглядит как человек, ну, возможно это просто его, как сказать, фантом или это его просто оболочка, на самом деле он просто какой бы-то, зам... ну то есть зерк, да, самый настоящий. Как, оно? как дела? Да. да, дела, я так понимаю, у них не очень. Так, давайте атакуем тогда, наверное, я так понимаю, раз уж нам дали время атаковать. Блин. Да, вы добывайте, вы добывайте. Причем вы добывать весь пен, давайте. Так, развиваем наступление. It's good to Прямо туда сколько такого, да? света послал. Жесть. Чтоб просветить эту точку. Сколько блин, я, блин, потратил энергии. О, хорошо. Они прям идут на нас крить не просто крить не их режут и режут так это мне не нравится это мне уже не нравится О -о -о -о -о, это походу джиджи нас просто задают сейчас всеми войсками Одну хэтчера я точно потеряю. Или он сейчас мне просто рабов, наверное, поубивает. Капец, живучий у них без зилы-то. О, Еще войска идут. Как мне вот против этого вообще воевать? Мне интересно. Да, скрип не надо было, видимо, нанимать мне. Запуск ядерной ракеты еще видишь, что ли? Блин, он сюда запустил ее. Ага, не дала ему это сделать. Ага. А, как она упала-то, -мо. Я аж его гаста убрал. Что это за дерьмо сейчас было? Такой, да так как ты не достаешь? Они хорошо повоевали с нами еще живы, это самое главное. Я потеряли до хрена войск. Убейте гаста этого сраного. Так, хорошо. Мы, в общем-то, вынесли им две базы. Можем даже тут занять, если захотим. Я думаю, было бы неплохо. Так, вот куда идете? Ооо. <т�> так. <mit -tiller> <пу> <Lights> армейку готовим еще одну поставим давайте катчеристам уже быстрее да сука ты заколебался ядерки умри Сучара. я надеюсь она так и не была запущена то есть она не упадет то что она была запущена это понятно танку не жить так надо захватывать еще ту хэтчерию которая вот тут находится Сука, откуда вы беретесь -то? срань собачья Ну что же Более-менее развили базу. Надо начинать двигаться дальше. Так кто там атакует постоянно меня? Уже заколебали. Так, почему не хочет пениться? Эта база не хочет пениться. Потому что у меня просто нет базы, которая до этого была, да? Понял. здесь еще одну базу давайте так продолжаем проходить эту миссию так мы заняли эту позицию давайте как двигаться дальше Сука, я сейчас потеряю на эту базу. Не знаю, успел ли он запустить или не успел. Так, тут можно тоже, кстати, базу создать. Он прилетел или нет а нет, нет это был вот так и осталось развиваем Так, что еще можно построить? Я даже не знаю. Ну и разве что слизь, можно продлить. Да, и раскачивать еще воздушки. Вот так, можно понанимать, в принципе королев пока добелись да интересно они решили обойти вокруг, просто и напасть на хэтчерги главный ну да они неплохо так покоросили Лучше не скоро. Нет, все очень не скоро. Дерьмо! Да, хорошо, подранил. Конечно, он по сути не атаковал ничего, но все равно подранил там, поснешь немножко. Раз его удался, это точно. Так, так, так, так. Давайте, давайте. Заканчивайте улучшение. Здесь можно попробовать и рабочих создавать, да? Врайты прилетели и благополучно сдохли. Нам так. Веспен у нас здесь почти не добывается, так добывать его. Это вообще непонятно, что такое. <смех> непонятно, на что была ориентирована эта атака. <смех> это бессмысленная атака получилась. Так. Давайте захватим еще одну базу, вот, которая здесь находится. Там никого все равно нету. Надо ее захватить. Хотя бы оккупировать. Двинем этими войсками сейчас. Тут посмотрим, может быть что-то еще и найдем. Заданность обзора можно, в принципе, поставить надзирателем. Так, нам ну, нужно больше рабочих, я бы сказал. Если вы не против, давайте посудай их. Это заколебало такое мотолицко, ну, рисунки. Опа! И тут внезапно прилетает их корсар. Ну точнее разведчик. Вообще, неправильно Так идите добывать минералы. Хотя их и так у меня, конечно, уже миллионы. Можно, в принципе, даже несколько хэтчери поставить при желании. Вот здесь, например, да? Можно еще одну хэтчери поставить. Так, ну все. Ребятишки, сейчас мы к вам придем... уже так накачались, что я даже не знаю. Чтобы нас разбить, сейчас нужно иметь очень хорошую армию. А, ну да, или надо просто нападать на моих беззащитные войска. Ставьте еще. Что это там? Наблюдатель прилетел. зачем? Вопрос хороший. Давайте, кстати, весь пену побольше лучше. Так, ну ч, войско-то готово, давайте в атаку идти. кстати, ради разнообразия. Так, все, у меня уже полностью все гриды на воздух почти есть. Жесть. Представляете, какие мощные просто вообще становятся эти стражи. Это просто жесть какая Они просто всех убивают, кто-то ходит. у меня все вот эти мудалистки, которых я нанимал? Куда они прилетели? Так, а тут что у нас по центру? Просто один газ и все? Да, тут походу один газ и все, больше ничего. Так, ну что, двигаем тогда дальше. Стражи, давайте дальше. Я не знаю, правда, куда именно. Давайте просто напрямую, наверное. Я так думаю, там сможем пройти. Давайте, короче, ну, пока на протусу ходим. А вот это очень опасно Надо уничтожать Там Феникс, где я что-то его не вижу Феникса, наверное, мы так и не увидим, я так думаю Потому что тут просто поедем уничтожаем их команды центр И типа Феникс умер Я в этом практически на сто процентов уверен Что будет Что это летает тут? Какие-то батоны летают Уничтожить его нафиг? оставшиеся здания. И мы победим. Так, ну вот и все. Тут еще какие-то фотоночки остались, и здесь еще фотоночки. Ну и там какие-то здания наверху, но я не знаю, они считаются ли как за типа, ключевые здания, которые нужно уничтожить, чтобы убить феник. Ну, как Невероятно бы мы точнее. Тащ... Какие же мы глупцы, что поверили тебе. Ты прав, Феникс. Я использовала тебя, и ты блестяще исполнил свою роль. Вы, протасы, так упрямы и предсказуемы. Вы сами себе худшие враги. Какая ирония! Помню, Тассадар на Чаре преподал тебе такой же урок. И я усвоила его, Претор. Ну что, ты готов умереть во второй раз? Кала ждет меня, Керрига. Я готов встретить свою судьбу. Но не надейся, что я стану легкой добычей. Что ж, достойная эпитазия. А, ну, честно говоря, Феникс вообще непонятно, что делать на этом холме. Он чисто уже знал заранее, что ему жопа, видимо, поэтому он взял спрятался там. Но он не учел, что он будет воевать против Стражи, а Стражи это просто имба конченная, поэтому даже 800 хп, которые у него стоят, он будет все равно невозможно видеть. Он убьет троих Стражей. Нет. А ты чего переживаешь, Джим? Достойная смерть в бою? Это ли не предел мечтаний всех протасов? Феникс погиб, потому что ты предала его. Сколько еще благородных душ тебе надо пожрать, чтобы насытиться? Сколько еще нужно жертв, чтобы до тебя дошло, во что ты превратилась? Ты не понимаешь, о чем говоришь, Джим. Да ну, я убью тебя собственными руками, Керриган. Я отомщу за Феникса и за всех, кого погубила твоя безумная жажда власти. Какой ты грозный, Джимми! Вот только боюсь духу тебе не хватит. Это случится не сегодня и не завтра. И может у меня не будет армии за спиной, но знай. Рано или поздно я найду тебя и убью. До встречи, дорогая. Не, ну слушайте, вот этот э, такой твист, да, очень забавно выглядит, потому что, ну знаю, что будет в будущем, то, что Близзарды придумали в будущем. Данный сюжетный поворот, он, в принципе, повторяет то же самое, что будет в будущем, но... Джим, Рейнер так и не убьет Керриган, что самое интересное. То есть там, там такая санта Барбаров дальше будет. Да, если кто смотрел, там уже серии мои предыдущие по Старкрафту второму, или в будущем кто посмотрит Минусов Либерти, тот увидит, так сказать, все самое интересное. Ну ладно. Сюжет, конечно, в Старкрафте хромает, это понятно, но это не самое главное в этой игре. Как бы там ни было, мы сейчас двинемся дальше И тут у нас остается всего лишь навсего Тираны О, я думаю, что тираны тут тоже не сделают Ничего такого сверхъестественного, как и Протосы, так что им остается Только умирать, давайте в атаку Закончим эту миссию И выйдем отсюда тирра или сюда скорее Меня атакуют. <связывается> Выносим их всех. Так, где мои надзиратели? Что-то я не понял, их убили что ли? Сука, их убили? Вот дерьмо собачье-то, а. У меня ближайший надзиратель находится очень далеко. И причем ему надо лететь как-то по... <связывается> Какой-то траектории долбанутой. Так, что сейчас у меня минусует очень много, наверное, моих э, бедных войск. Так, давайте создаем. Давайте, давайте, давайте. Там еще и эти подобрались. ⁇-⁇ твою мать. Такая же жесть. с этими мы справимся убитками, а что дальше делать? у нас нет ничего, чтобы с просветкой сделать давайте здание ломать хотя бы ну просветка уже близко просветка уже близко Смотрите, какой умный бот, да, догадался, что надо уничтожить именно моих надзирателей. Причем а у меня же был не один надзиратель, а их даже два было. И он все равно их уничтожил. Ну все, теперь-то, конечно, ему не удастся так легко безнаказанно уничтожать их. Сука. Жесть, сколько он стрелял войск, то Ё твою мать. Давайте нападаем дальше. Так, что-то непонятно. Хижин. Я предчувствовал, что мы с тобой еще свидимся. Тебе за многое предстоит ответить, дорогуша. Генерал Дюк, давно хотела вас прикончить. Какое удачное стечение обстоятельств. Ну что ж, попробуй. Эдмунда Дюка голыми руками не возьмешь. Ну посмотрим, посмотрим. А вообще он, в принципе, прав, потому что у меня сейчас ничего нет кроме... Э -э кроме войск, которые его, в принципе, вынести будет сложно, но сейчас у меня скоро будет кое-что еще. У меня есть секретное оружие, которое он наверняка не ожидает увидеть. Так, а где Эдмон Дюк-то? Так, а я не, фиг... не знаю, нафига я их послал сюда. Я ошибся немножко. Так. Сраный танк. Атакуйте его. <смех> <смех> <смех> Давайте атакуйте. А, Эдмунд стоит все так же в углу, да? Сейчас можно избавиться сначала от всего того, что -то мешает мне, а потом заняться им-самим. Сейчас Эдмунд даже не поймет, что произошло. Настолько быстро он умрет, что он даже не поймет, что же произошло. Просто тут стая с кружей летает, кружит. Вокруг этой базы. Давайте посмотрим на это зрелище, как умрет дюк. Мой жесть. Дюк, приготовься. У меня тут подарочек для тебя есть. Мой жесть. С Кериком, что ты творишь? У нас же был уголок. Арктур, неужели ты и правда думал, что я позволю тебе снова дорваться до власти? Разве не ты бросил меня на съедение зергам на Тарсонесе? Разве не из-за тебя я прошла через весь этот ад? И ты поверил, что все это сойдет тебе с рук? Но ты же говорила, что победа над ОЗД для тебя важнее месяца. Я солгала. Я освободила эту планету, потому что она была главной базой директората, а не из-за каких-то обязательств перед тобой. Я использовала тебя, чтобы уничтожить все аннулятор И теперь, когда стаи вернулись под мое крыло, ты мне больше не нужен. Знаешь что, Арктур? Я оставлю тебя здесь, на развалинах твоего драгоценного Доминиона, и сохраним тебе жизнь. Смотри как начинается эра моего правления. И ни на секунду не забывай, что именно ты сделал меня той, кто я есть. Все кончено, Церебра. Мы всех уничтожили. Давай вернемся на Тарсонис и передохнем. Впервые с момента моего перерождения я чувствую, что устала убивать. Да, миссия была изначально очень опасна, потому что я вначале прям чуть ли не всосал по полной программе, когда на меня напали элитные войска, как Доминиона, так и э, племя Саргас. Короче, вы поняли, Феникс, когда на меня напал. Однако потом я просто взял постепенно от. Отхватил по несколько баз и тут уже было дело времени всего лишь на все. Потому что у меня ресурсов в конце было просто дофигище, как вы помните. Там что-то вообще дохрена у меня было. Минералов чуть ли не 20 тысяч и чего-то еще много, короче. Вот так вот. Ну, потеряла много войск, но это было лишь потому, что я, наверное, тупил немного, да, по-моему. Ну, в общем-то, эти потери ерунда полная. Ладно, что ж, с вами был Веном. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!